Добрый день, коллеги. Ну, плавно от ответственности перейдем к результатам проверки, которая была проведена службой внутреннего контроля. Видимо, такая была интересная задумка. Напомню, что проверка прошла по договорам ГПХ, заключаемым с физическими лицами. Проверялся у нас 2020 год и немножечко 2021 года. То есть всего у нас для проведения проверки был запрошен 321 договор КПХ по всем ЦФО, которые у нас в университете работают с данными договорами. И проверка проводилась на изучении двух вопросов. То есть первый вопрос у нас это нарушение федерального законодательства и все, что там включает приказы, разные министерские там кодексы, федеральные законы и прочее, и прочее, и второй вопрос – это нарушение локальных актов университета. По первому вопросу выявлено нарушение, то есть ну, самая основная, главная, конечно, проблема, которая была выявлена – это нарушение 115-го ФЗ о правовом положении иностранных граждан. То есть по данному закону мы как университет должны при заключении договоров ГПХ с иностранными лицами уведомлять МВД о том, что мы эти договоры заключаем. То есть здесь немножко пересечение с трудовым законодательством идет. То есть по трудовому законодательству точно такое же обязательство у нас имеется но заключение договора ГПХ отдельно выделено, и по ним мы тоже должны эти уведомления посылать. Также мы должны эти уведомления посылать, и при прекращении этого договора ГПХ, либо при расторжении договора ГПХ, сроки при этом очень жесткие, то есть дается всего три рабочих дня на это уведомление, уведомление должно быть по форме, разработанное МВД, и, соответственно, тоже штрафы очень э, серьезные. То есть, если мы не уведомляем, э, штраф за один случай от 400 тысяч до 800 тысяч рублей. Вообще, как ремарка, э, по иностранцам э, и ответственным инициаторам, и э, руководителям ЦФО нужно очень внимательно относиться, потому что очень много регламентов и разных нюансов которые нужно учесть и думаю что заключая договор нужно согласовать с максимально возможным количеством лиц которые будут в курсе этих нюансов уведомление это один нюанс который вот в проверку у нас проверялся есть еще другие всякие разные разрешения на работу патенты там виды на жительство если это договора с Иностранными юридическими лицами, там куча вопросов по налогообложению возникает. Так, вопрос сразу от Льва Эдуардовича. Если мы заключаем любой договор, в том числе на безвозмездное оказание услуг, если этот договор, то мы должны уведомлять. То есть в любом случае. То есть нету никаких исключений, не прописано в 115 ФЗ... О том, что вот в таком-то таком-то случае мы не уведомляем. Ну и, конечно, если есть вопросы, то нужно их обязательно согласовывать. Второе нарушение это у нас когда наши ответственные инициаторы, руководители ЦФО не заключают дополнительное соглашение на изменение существенных условий договора. То есть изменилась, допустим, сумма, количество который влияет на данную сумму договора, и допсоглашение соглашение не заключено, договор остается неисполненным и висит у нас в СЭДе в таком состоянии, ну, пока его кто-нибудь не обнаружит и не придет в порядок. Возникали вопросы по данному пункту, обязаны ли мы это делать? У нас, в принципе, есть отдельный пункт по форме договора, при котором мы... Как бы прекращаем, э, не прекращаем, по-другому нужно выразиться, э, обязательно по договору... Э, продолжаются после истечения срока действия договора, но опять смотрите: в чем тут важный нюанс заключение доп. соглашения тут заинтересовано сразу несколько наших служб университета. Первое, если мы не закрываем договор до полного его исполнения, то есть у нас висит не закрытая какая-то сумочка по данному договору, у нас в первом случае. Идет интерес по бюджетам. То есть э, наш центр экономического планирования, э, вся система настроена в на договорах э, таким образом, что когда вы заключаете какой-то договор, ваш бюджет резервируется на этот договор, и вы не можете тратить э, его на другие цели. То есть заключили договор на 100 тысяч рублей, потратили 50, 50 остается зарезервированным за этим договором. И вы э, как... Э, как руководитель, свой, как инициатор, уже не можете на эти 50 тысяч рассчитывать и куда-то направить в другое место, пока вы до соглашением этот бюджет не приведете в порядок. Второе – это наши обязательства, которые отражены на счетах бухгалтерского учета. То есть тут уже завязано управление бухгалтерского учета. И если у нас заключается договор, соответственно, на 500-х счетах у нас делается запись о том, что у нас есть обязательства и оно не будет закрыто, пока не будет заключено топ-соглашение или пока договор не будет исполнен. То есть если мы не заключаем дополнительное соглашение и не закрываем свои договора, у нас копятся на счета бухгалтерского учета эти обязательства, копятся они у нас, наверное, годами, и это все искажает отчетность в последующем. Ну и последнее, конечно, это уже как бы интерес нашего правового управления, то есть... При возможных каких-то трениях со исполнительными договора, договора, и учитывая нюанс, что он не закрыт и правильно не оформлен, могут быть какие-то правовые последствия со стороны Гражданского кодекса. Так, следующее. Выявлено это уже, наверное, конечно, нарушение в сфере образования. То есть были установлены договора ГПХ где устанавливались руководители выпускных квалификационных работ, не являющимися работниками университета. Ну, тут как бы нечего комментировать. Нарушение приказа есть нарушение приказа. Далее выявлено случай несвоевременного размещения информации об исполнении договоров в единой информационной системе. Здесь у нас в принципе ЦФО участвует только в своевременном предоставлении документов, закрывает у нас здесь в полном объеме эту обязанность управления бухгалтерского налогового учета, но опять-таки в связке с инициаторами и руководителями ЦФО. То есть если своевременно будут предоставляться документы, своевременно будут проходить оплата, тут, наверное, проблем будет меньше в этом плане. Также у нас за это предусмотрены штрафы, то есть за, за все у нас по нашим договорам, особенно что касается ИИСа, штрафуются. То есть тут 7.32.3 КОАП РФ, от 10 до 30 тысяч на университет за один случай несвоевременного исполнения обязанности по размещению информации в ИИСе. Так. Следующее нарушение, которое было установлено, это не соблюдены сроки оплаты по договорам ГПХ, то есть у нас в каждом договоре установлен срок оплаты по типовой форме 30 рабочих дней. И в случае несвоевременной оплаты, конечно, исполнитель имеет полное право обратиться за взысканием неустойки, если ему это будет интересно, и прочих каких-то санкций, которые он может заявить в судебном порядке к университету. Так, следующее нарушение, которое было выявлено, ну это чисто характера грамотного оформления документов, то есть договоров ГПХ указываются инициаторами реквизиты недействующих доверенностей руководителей ЦФО. Нарушения, которые в принципе последствий правовых, наверное, не имеют, так как доверенности все-таки руководителей ЦФО, они постоянно обновляются, но это просто вопрос грамотного оформления наших документов, которые мы можем предоставлять разные сторонние организации. И последний вопрос, который был исследован в рамках федерального законодательства, это фактическое исполнение обязательств по договорам осуществляется за пределами срока оказания услуг. То есть тут тоже нарушения были выявлены. Это ситуации, когда фактические услуги у нас, допустим, оказаны или давно оказаны, а договор, заключенный на оплату этих услуг, заключается уже постфактум, в будущем периоде, ну, для того, чтобы, наверное, оплатить эти услуги, все-таки исполнитель имеет право за проделанную работу получить какое-то вознаграждение, но ну, тут, как бы, это нарушение немножко задевает сроки регистрации договоров, да, к которым в следующем пойдем. Так. Следующий блок вопросов, который у нас был исследован, это нарушения, которые предусмотрены нашими регламентами университета, то есть нарушения локальных актов университета. Как было раньше озвучено, у нас два крупных локальных акта, которые касаются всех договоров ГПХ, это регламент 566-1 и 895-1, которые неоднократно здесь уже были озвучены по 566-му регламенту, первое, что было установлено, то есть там отдельно у нас есть пунктик 3.2.2 регламента 566 и которым у нас указано, что предмет договора должен со содержать подробное описание услуг. У нас очень часто ответственными инициаторами предмет договора, очень краткую характеристику носит и допустим если бы я был в договора я бы совершенно не понимал о чем что мне нужно сделать по данному договору если там просто прописано допустим оказание образовательных услуг Оказание образовательных услуг подразумевается всех каких именно. То есть это проверка работы, это проведение лекций, это семинары, это что-то еще, по какой дисциплине. То есть мы должны нашему исполнителю в предмете договора четко написать и указать, что он должен сделать. Провести там лекционные занятия по такой-то дисциплине в таком-то количестве часов. Если у меня указаны образовательные услуги на полтора кредита, я, честно, честно говоря, если бы я был исполнителем, я бы не понимал, что нужно сделать. Второе, что у нас было по 566 регламенту, это нарушение по дате регистрации. То есть тут верно замечала Наталья Валентиновна, что дата регистрации также завязана на нашей обязанности в части исполнения пенсионного законодательства. То есть ну, если мы заявляем, допустим, в июле договор ГПХ с исполнением на... Там апрель, май июнь, июль, август, то мы по этому договору уже должны в апреле отчитываться по форме СЗВМ и должны показывать этого исполнителя, что он у нас является исполнителем работ по договору ГПХ. Если мы этого не показываем, все штраф от Пенсионного фонда как риск имеется. Дальше. Пункт 327 регламента 566, в котором у нас прописано, что в каждом договоре у нас должна быть ссылка на действующий приказ университета, в связи с которым рассчитана стоимость этого договора. Это касается наших договоров по образовательным услугам. То есть там у нас отдельные регламенты есть, которые устанавливают наши тарифы на оказание этих образовательных услуг. Либо там еще есть отдельные договора с видами, допустим, практики образовательной, там тоже есть отдельные приказы на установление цены. Ну, как бы здесь тоже можно сказать, что это наше грамотное оформление договора и упрощение работы остальным службам. 895 регламент. По 895 регламенту у нас выявлены два таких, получается, нарушения блока. Первое – это сбор полного комплекта документов, то есть отдельно выделен перечень документов, которые должны быть собраны при заключении договора. Там у нас для разных договоров, трудовые книжки, квалификации и прочее, прочее, прочее. Нарушения, в принципе, массовые. Но там опять вопрос еще в 895-м регламенте к списку к перечню этих документов. То есть по итогам проверки дополнительно у нас направлено в правое управление перечень вопросов, которые нужно пересмотреть, рекомендовано пересмотреть, и, возможно, какое-то будет изменение по данному перечню. И отсутствие согласования, то есть в настоящий момент у нас в 895 регламенте выделено два дополнительных маршрута согласования. Это согласование по э, иностранным э, работникам, заключение договора с иностранным работником, то есть нужно в согласовании обязательно добавлять управление по связи. И в отношении договоров по дополнительным образовательным программам тоже нужно обязательно добавлять согласование центров дополнительного образования. Ну, то есть, возможно, тоже будут блоки и маршрут согласования пересмотрены по данному регламенту, нужно будет следить за этим делом. Следующее нарушение по приказам 758 в скобочках 1-1 и 686-1 – это приказы по типовым формам, которые у нас в университете разработаны. И, и выявляются случаи заключения договоров, которые идут по формам, видимо, согласованным с контрагентами, не по типовым формам. И отдельно еще как бы ЦФО не указывают источник финансирования. Немножко поясню. Тут, конечно, вопрос э, тоже есть некоторые спорные моменты, да, там, в части там, тех же договоров с иностранцами да, и языка, э, на, который, на который составляются эти договора. В отношении источника финансирования э, отдельно можно выделить, что данный пункт требуется при работе с целевым финансированием. То есть, э, если мы используем какие-то гранты если мы или иные какие-то субсидии используем, то в дальнейшем при направлении этих договоров нам обязательно, обязательно нужно указывать источник финансирования, что именно по этому источнику финансирования были использованы денежные средства в этом договоре. Так. так. Ну, в принципе, это все основные у нас нарушения, которые были выявлены проверкой. По вопросам. Вот по уведомлению в МВД вот в настоящее время у нас нет регламенте, не поделено и не закреплено конкретное подразделение, которое это уведомление в МВД подготавливает. То есть, исходя из того, что у нас сейчас есть, за все несет ответственность у нас руководитель, руководитель ЦФО и только он. То есть, это 895 наш приказ, как Наталья Валентина озвучивала, да, и при возникновении проблем все это у нас пойдет к руководителю ЦФО. Так, какие-то еще вопросы? Ну, в отношении руководителей дипломов не отвечу. Это э, все-таки больше к образованию относится. Так, Инициатор передавать доплату в бухгалтерии. Ну, смотрите, э, тут по оплате э, у нас... 30 рабочих дней установлено нашей типовой формой, да, то есть мы должны от даты акта. Как только вы регистрируете акт задачники, там дата у нас проставляется. Тут возникает тоже проблема такая, что возможно там акт потом не согласуется с сервисным центром, или какие-то еще вопросы и нюансы возникли. Потом это все переделается, время на все это тратится и идет. Если опять-таки какой-то какой сложный вопрос да, там попался, который много времени требует, ну, наверное, тут можно попробовать дату акта поменять. Ну, как, как, вариант, как вариант, да. Если там, конечно, строго не закреплено договором. Пока у нас вот получается типовой форме закреплен 30 рабочих дней, ну и отдельно еще в м приказе установлена обязанность. Также в течение 30 дней предоставлять э, документы на оплату сервисного центра. То есть другого у нас пока ничего нету. Так, но ну, по доходным договорам пока не отвечу. Так. В отношении программистов и задачников отдельно, конечно, блок вопросов, которые в проверку всплывали, был направлен в ЦИТ для проработки. То есть это касается и источников финансирования, и маршрутов согласования, чтобы, допустим, инициатору не нужно было... Помнить, знать, что вот, допустим, у него с иностранцем договор, что нужно управление международных связей обязательно а, включать. Также вопрос в ЦИТ направлен по доверенности. ЦИД занимает ЦИТ, будет э, прорабатывать эти материалы. Э, ну, какие-то изменения, возможно, будут. По кредитам и по часам, тут чисто мое субъективное мнение, потому что действительно есть у нас обязанность в одном месте в кредитах и устанавливать оплату за образовательные услуги в другом месте в часах, но опять повторю то, что объяснял ранее. Исполнитель договора ГПХ должен четко понимать, что он должен сделать. Если мы пишем ему в договоре ГПХ, что он должен отработать нам полтора кредита, он как исполнитель, не являясь сотрудником университета, не поймет, что ему нужно делать и в каком объеме он должен оказать нам обязательные услуги. То есть моя рекомендация чисто субъективная. Все-таки договора ГПХ заключать в часах, не в кредитах. Так, ну по задачнику тоже не поясню, какие через задачник, какие через сет. То есть проверку мы проводили только по договорам ГПК, договоры КПХ проходит только через задачник. В отношении прочих договоров, которые могут проходить через сет, через задачник, проверки пока не проводилось, поэтому точно не отвечу. В принципе, у меня все.